Вообще-то я по гороскопу стрелец, но жена все время хочет сделать меня козерогом. Да вы вот что, бедненький. Ну, а я очень прекрасно вас понимаю. Я по гороскопу дева, но если хотите, могу стать раком.